Всех приветствую на моем канале, дорогие друзья. С вами Крош, и сегодня мы будем начинать проходить игру, которая называется Old Last. Я до этого в нее играл, посмотрел, что там, как, там настройки посмотрел, чтоб не глючило. В итоге 40 FPS, ну нормально пойдет. Так. Если я не пройду игру, значит я обкакался. Вот, как вы видите, продолжить я там немного играл. Так, новая игра. Давайте сложность нормальная пусть будет. Главный герой, репортер Майлз Апшир не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается... Пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест психиатрическая психиатрическую больницу Маунт Мессив. Можно смело назвать адом на земле. Его главная задача докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с, ужас... с ужасами Маунт Мессив невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Да что ж у меня стоит русская озвучка нажимаем продолжить О, страшилка 20 fps что за глюки 30 даже я извиняюсь за такие лаги жесткие за 30 fps тоже извиняюсь должно быть 60 стоит? Того, Похоже, из... Мне почему-то субтитры залагались. Вот она, Маунт Мэйси. Психиатрическая психиатрической больнице. Добро пожаловать в дурку. Наверное, так видео и будет называться. Попадает связь нормально. Mount Massive лечебница. Вроде так переводится. Я не помню, как переводится. Азиллум же неправильно произнес да 30 fps ну спасибо блин меня должна быть 60 а тут 30 Чёрт, 17 сентября 2013 года это через 13 дней после выхода игры так и мы не знакомы, но я ваш давний поклонник, постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении психиатрических исследований Мерков в Маунт-Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ним. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Понятно. Так, батарейки, камера. Самое прикольное, это камера выглядит. То, что тут есть зум. Если что это не я сейчас камерой кручу, это выдрим само. Включается, выключается. Так. Ну как обычно, игра начинается. Так, и нам дали управление уже. О, ноги видно. Список задач обновлен вашем блокноте, клавишатап, содержащий заметки N и собранные документы J. У нас, наверное, нет ни заметок, ни документов. Ну, только один документ. Угу, я могу сюда пройти. Что-то есть мусорки, мусорке? Нет у меня. А как бегать? Чтобы открыть дверь, нажмите левую кнопку мыши. Чтобы открыть дверь, медленно удержите левую кнопку мыши. Окей, удерживаем. Чтобы поднять камеру, нажмите правую кнопку мыши. Ага. Событие записано. Запись добавлена в ваш окнот Нажмите N, чтобы прочитать. Учебница Маунт Мессив. Меня тошнит от, от одного только вида этого места. Больница Маунт Мессив закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году. Была вновь открыта в 2009 году компания психиатрические исследования Мерков. Извиняюсь, я быстро читаю, поэтому спинаюсь. Скрывающийся под ли... личиной, что благотворительные организации сотовый резко перестал ловить сети примерно в мили отсюда. Похоже на глуш... глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии. Че? Но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Назад, назад. Так, изметка событий добавляется в ваш блокнот, Но только если ваша камера записала, записывала это понятно. Чтобы бежать, держите левый шип. Но тут закрыто. Так и должно быть. Туда можно пройти, я туда не шел вообще Кстати Кстати, Маунт Мессив реально есть Так, тут замок, тут понятно все. Маунт реально есть э -э, Жизнь Точнее, была ее сейчас закрыли Она как-то по-другому там называлась Короче, хрень полная Так Чувствительность мыши что-то огромная Лето из-за лагов Так, мы... Чтобы прыгнуться, удержите левый корпус. Понятно. Там, кстати, открыто. Поднимемся наверх. Включенная камера позволяет прибежать и удалять изображение. Но это я уже понял. С помощью этого. С помощью колесика. Чтобы перепрыгнуть в провал, нажмите пробел. Это тоже понятно. Побежали. Побежали. Ч, пошли наверх? У -у -у. тихо. Ага, на F это камера ночного видения. Ночное видео сокращает срок службы батареи. Пользуйтесь именно смотрите. Там никого нет. Срачка, дуб срачки. Так. Джез <свист> <свист> забыл про это. Так. Амдаристаться можно Чтобы протиснуться, двигайтесь в, направ в направлении щели. Понятно. Что тут у нас? О, батарейка. Снить батарейки можно нажать. R. Буду знать. кого-то понос был, видимо. Не добежал до туалета. Можно ответить? Нет, не можно. Так, документы. Собранные документы, кнопка G отображается в вашем G, извиняюсь. Так, эм, состояние пациент утверждает, что состояние самонаправленных сознанных сновидений продолжается наблюдается без при Короче, читаем симптомы. Короче, не читаем вообще. Можете на паузу поставить и прочитать там просто по пациенту да, Тут, видимо, на свой же. свои же наступал. Э, я какать хочу. Ладно, хай шутки про какашку про какашку говорит. Пожалуйста, мойте руки. Кстати, да, мойте руки. Потому что коронавирус. Я в него не верю. Ч, идем наверх? Там тупик, насколько я помню. Давайте камеру возьмем. Ты кто? Чртну какой Пришел, убежал. Идет сохранение. Так, мы сохранились. Что там у нас? Библиотека. Нажмите или удержите левую кнопку мыши. Я туда не пойду. Я туда не пойду. Ютуб, прости. Числили варианты? С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главные ворота можно открыть из диспетчерской службы безопасности. А -а -а. Убирайтесь нахрен из этого проклятого места. Боже. Что с этой игрой не так? создателями игры. Так. Посмотрим заметки. Я внутри. Я внутри повсюду трупы. Кровь и жоги. С потолка свисают трупы. Ой, с потолка свисают мертвые ученые. Головы варят на бутылке в баре. Слушайте, как рэп. Сути по бэйджем все из исследовательского отдела Мерков. Поставная шарашка Мерков, помогавшая им зарабатывать ягоды на благотворительных проектах. Пусть третий мир. Подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Ага. Интересно, как бы они собирались... Ну, короче, вы там прочитаете. Я лучше отключу это. Слышали? Что-то было. Что-то. А, там вентилятор крутится. Я уже какался, блин. О, еще один толканелло. толчено. Опять у кого-то понос. И руку кто-то забыл свою. Видимо, подтереться реш... решил и оставил руку. Либо застрял в унитазе. Вам помочь? Хм, <с> я шучу. Хватит шутки, давно говорить уже. Достал. Поросенок. Руж. Поросенок. Да, -ля -ля. да, да, да, да, да. Человек, прикинь. Я понимаю. Всевышний послал мне апостола. Да направить тебя длань, Божья сын. У тебя есть призвание. Еще один чокнут. Это на Ютубе можно показывать. Новая цель выберитесь не успел дочитать. Куча цели отображается, понятно. Документы. Лень читать, понимаете? ордеры на арест имущества Короче, вы там прочитаете. Я потом это тоже прочитаю. Есть батарейки? Нет никаких батареек. Это чё? Это бумажка валяется тупо. Чё за свинтус меня бросил? Опять кто-то обосрался. Чё это? Спокойно. Я не хочу опять срать. Вам подать туалетную бумагу? Нет. Ну как хотите. Какой-то рычаг. А, дурак. Это не рычаг. Я извиняюсь, запись остановилась. С вами был я, Крош. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.